Ну рассказывай, да, в чем проблема твоя, вот как предпринимателя, ты хочешь больше денег, новый бизнес, что ты хочешь? Я занимаюсь бизнесом, у меня сейчас есть бизнес, авторописей по всему Казахстану, автовик, угу. вот, открывали как-то, как-то ну, как так получалось, что доходили до определенного момента, вот приходили, вот доходили до определенного момента, уже вот, все, и предел и уже не хочется, вот как будто что-то останавливает, как будто все. Ты знаешь, что можно дальше развивать? А энергии нет. А, ну вижу теперь, да. Что как там? Как будто две, две, одна голова только с двумя лицами. Mm. Одна голова с двумя лицами? Mm. Mm. Здравствуй, голова с двумя лицами. Она слышит меня? Да. Да. Угу. Mm -hmm. Приняла? Да. что там посмотри на нее внимательно опиши мне у нее но ну, ноги вижу они как не ноги а вот типа платья нам ощущение угу. как он живое как будто этой частью тела Прекрасно. и ноги не ноги а как будто как еще пальцы что -то. Угу, прекрасно. А руки, ну, там, лицо, там вот это все тело. Руки человеческие. Человеческие, ага. Да, их там шесть, понял. Что, угу. что с лицом? Два лица. Угу. Лемурия, скажи, пожалуйста, а ты имела когда-нибудь человеческое тело? дожила когда-нибудь? В своем человеческом теле? Нет понятно. Скажи, пожалуйста, Лемурия, а сколько тебе лет? Триста шестьдесят тысяч. Триста шестьдесят тысяч. Скажи, пожалуйста, mm. Лемурия, а ты ведь, наверное, с другой планеты к нам пришла? Да? С какого-то другого мира? Да, говорю. Расскажи, пожалуйста, о своем мире. Нам так интересно, ведь мы вот на Земле живем, и таких, как ты, у нас, ну, мы не видели такую форму жизни. А как называется твоя планета? Далеко ли она? Она может показывать, как картинки. Ну, планета находится далеко. Угу. Битури, что ли? Ну, Битури, угу. ага, хорошо. И что там, вот такие все, все, такие как ты, да? Как называется форма жизни у вас? Это может быть вообще какое-то название непонятно для для нас. No, ну, что ли? Обалдеть. Очень интересно. А, а что ты у нас тут делаешь? вот Непосредственно на земле, непосредственно вот в Олегу. как ты попала? Что случилось? Ну, это нехорошая иголка. Она этот, она, то есть, когда начинает что-то делать вообще. Mm -hmm. Как будто что-то начинаю, вот Начинает колоть и сбивать. Mm -hmm. а, чтобы не, не мог... Да, верни, верни ей Верни, верни. Она, я поняла, начинает хитрить. Отдавай ей обратно. Отдавай ей обратно. Скажи, Лемурия, ладно, забирай. Не будем у тебя ничего упросить. Еще пару вопросов. Угу. Она забирает? Да, забрала. Она просто отдавать не хочет. Но ну, это ничего страшного. Ты наработаешь еще. Значит, сейчас такой вопрос. Лемурия, скажи, пожалуйста, вы на земле, вас много таких, как ты, в людях? Да, мне это очень много. А вы таким образом захватываете землянин, землян, господи? Ваша цель какая? Ну, они разрушают. Разрушаете, и на этой энергии вы живете, да? Они разрушают э, возможность э, человека доверять другому человеку. Только ли с доверием работаете, или еще с другими чувствами? Ну, ненависть и гнев, злость потом, ненависть в основном тоже, uh -huh. сильно ненависть. То есть ненавидишь потом а, вообще человека и, и потом еще как uh -huh. разочарование, uh -huh. разочарование. Uh -huh. А сколько ты пила да, у него энергии, сколько забирал? В процентах. процентах 80 процентов 80 процентов да. да это она говорит когда именно что касалось бизнеса говорит 80 то есть угу, понятно